Thank <music> you. Здравствуйте вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на декабрь 2020 года. Это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. И начнем мы наш обзор с планеты Марс. Ведь именно Марс отвечает за энергию, активность и Марс в декабре нас радует. В предыдущем месяце его скорость была минимальной, но зато в декабре Марс начинает набирать обороты. Поэтому, безусловно, это будет влиять на нашу инициативность и на наше желание действовать. Напоминаю, что Марс уже полгода находится в вашем пятом доме, поэтому он делает очень большой акцент на тему взаимоотношений с детьми, на тему отдыха, отпуска, но в целом Пятый дом в первую очередь обозначает то, что человеку нравится, то, что дает ему силы жить, и поэтому многие стрельцы могли столкнуться с необходимостью искать ресурсное состояние внутри себя, искать те темы, которые их вдохновляют и которые дают им силы двигаться дальше. Для вас, дорогие стрельцы, декабрь — это очень важный месяц. Начнем с того, что затмение происходит на оси 1-7 дом. И затмение, в частности, 14 декабря произойдет в вашем знаке. И это сделает очень большой акцент в первой половине месяца на теме взаимоотношений. И это период, когда вы будете... По-другому выстраивать отношения с людьми, которые вас окружают. Это период, когда вы можете пересмотреть свои отношения к какому-то важному для вас человеку. В целом, это также очень хорошее время для того, чтобы правильно настроить работу с людьми. Это может быть период смены рабочего коллектива. В целом, именно вокруг темы взаимоотношений и будет больше всего происходить событий. Декабрь ⁇ это ваш месяц, дорогие стрельцы, поэтому я поздравляю всех декабрьских стрельцов с вашими днями рождения и хочу пожелать вам, чтобы новый личный год принес вам исключительно положительные эмоции, радость, а также чтобы вы всегда ощущали поддержку ваших близких людей. Со второго по 20 число Меркурий, планета коммуникации, будет находиться в вашем знаке, дорогие стрельцы, в вашем первом доме. Это, безусловно, повысит ваше желание общаться. Поэтому вы можете в этот период встречаться с интересными людьми. Вы можете активно обсуждать какие-то темы, которые вас давно беспокоит. В этот период времени вы становитесь более открытым в общении человеком, вы готовы высказывать свою точку зрения, но не забывайте также выслушивать мнение людей, которые вас окружают. В целом Меркурий дает подвижность, он вносит движение в жизнь, поэтому однозначно декабрь будет для вас месяцем намного активнее, чем ноябрь. С 1 по 6 число Венера будет в аспекте к Нептуну и будет затронут ваш сектор семьи, недвижимости. И это может дать вам очень яркую эмоциональную встречу с людьми, которые дороги вашему сердцу. Это могут быть какие-то семейные посиделки. В целом Венера в аспекте к Нептуну усиливает эмоциональность. И благодаря тому, что аспект хороший, это действительно очень благоприятное время для того, чтобы наполниться теплом, в процессе общения с людьми, которые вам очень близки. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну, и опять-таки затронут ваш сектор семьи и недвижимости. В этот день лучше не решать важные вопросы, связанные, например, с переездом или с бумажными делами по недвижимости. В любом случае может возникать определенная путаница в этих вопросах из-за этого лучше их отложить на другое время. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Аспекты будут направлены в ваш второй сектор финансов, поэтому середина месяца — это очень важное для вас время в финансовом плане. В этот период вы можете получать финансовую помощь, поддержку, вам могут дарить подарки. В этот период времени вы можете удачно инвестировать, или же этот период для некоторых Стрельцов будет связан с очень удачными покупками. 11 и 12 -е число — это очень важные дни для вас, дорогие Стрельцы, так как Солнце будет в соединении с Южным узлом в вашем знаке. Это значимый момент, который говорит о том, что вы будете проживать какие-то ситуации, которые были у вас раньше, в прошлом. Вы можете пересматривать опять-таки свои отношения к каким-то темам. Вы можете прочувствовать, как отпустили какую-то ситуацию, готовы двигаться дальше. Это очень хорошее время, чтобы отпускать то, что вам мешает, и наполнять себя тем, что вас вдохновляет. К тому же Солнце будет в аспекте к Марсу, и это говорит о большой активности, инициативности. Поэтому в целом многие Стрельцы будут достаточно промотивированы в середине месяца быть активными, что-то начинать, действовать, и особенно это касается тем, которые вы очень долго откладывали или... Это касается тех вопросов, на которые вы ранее не могли решиться. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Этот день не подходит для решения бумажных вопросов. И в целом ну, лучше не планировать на этот день много дел, так как может возникать путаница. И в целом этот аспект иногда дает рассеянность. 14 числа будет солнечное затмение в вашем знаке, дорогие стрельцы, и оно будет в соединении с Меркурием. Это очень важный момент. Скорее всего, данное затмение поможет многим стрельцам осознать что-то очень очень важное. Меркурий это планета, которая отвечает за информацию, разговоры, поэтому однозначно в первой половине месяца. У вас могут произойти в жизни важные встречи, обсуждения, важная поездка или решение бумажных вопросов. В любом случае, Меркурий будет заставлять вас активно обдумывать что-то, обсуждать, и благодаря этому могут возникать перемены и движения вперед. Сразу после затмения 15 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к Марсу. И это аспект решительности, это аспект незамедлительных действий. Как только вы себе что-то надумали, сразу же готовы это воплощать в жизнь, также затронут ваш пятый сектор, поэтому тема личной жизни также может быть актуальной в декабре месяце. Тем более, что 15 числа Венера переходит в ваш знак и будет находиться в нем по 8 января. Это очень хороший период в эмоциональном плане. Это очень хорошее время для того, чтобы опять-таки наслаждаться жизнью, чтобы много видеться с теми людьми, кто вам дорог. Вы в этот период можете ощущать любовь по отношению к себе, но также вы должны и излучать любовь по отношению к людям, которые вас окружают. 20 числа Солнце соединится с Меркурием в вашем знаке. Обратите внимание на этот день. Он может принести важную новость, важное сознание. Он может принести в вашу жизнь какую-то новую информацию, которая поможет вам изменить то, что ранее доставляло дискомфорт. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем третьем доме. И с этим событием связаны очень хорошие тенденции. Во-первых, Сатурн покидает ваш второй сектор финансов, поэтому, безусловно, вы будете ощущать облегчение в денежной сфере. Во-вторых, соединение Юпитера и Сатурна — это важнейшее событие 2020 года, оно открывает новый цикл в вашей жизни. Так как данное соединение происходит в вашем третьем секторе, то этот цикл связан с тем, как вы видите этот мир, как вы общаетесь с окружающими людьми, Сатурн придаст вам структуру. То есть вы будете абсолютно четко понимать, как нужно выстраивать общение и отношения с тем или иным человеком. Это очень хорошее время для того, чтобы начинать обучение, для того, чтобы стремиться получить новый навык. Это период, когда вы можете иметь сильное желание делиться своими Знаниями, наработками с окружающими людьми. И Сатурн, не забываем, — это планета работы и карьеры, поэтому с данными темами вы можете связывать также свою профессиональную деятельность. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем шестом секторе работы и здоровья. В этот период может давать о себе знать психосоматика, не пугайтесь, если вы будете себя странно ощущать вблизи этого соединения. На самом деле в этом не будет ничего страшного. Также данное соединение может проиграться по теме работы, как эм, то, что сложно будет найти общий язык с людьми, с которыми вы вместе работаете. Уран склонен носить неожиданные ситуации, а лирит дает очень много эмоциональности, и из-за этого может восприниматься все в искаженном свете. Поэтому старайтесь не решать все-таки важные вопросы, связанные с работой вблизи этого соединения. Особенно если речь идет о решениях, которые основаны на эмоциях. Этого нужно избегать. 23 числа Марс будет делать квадрат к Плутону. Это будет... Третья квадратура Марса к Плутону в 2020 году. Первый раз этот аспект проявил себя в середине августа. Второй раз это было вблизи 10 октября. Это будет третий финальный раз. И события по этим датам могут быть взаимосвязаны, либо будут иметь одинаковый характер. Квадратура Марса и Плутона ⁇ это аспект борьбы, когда нужно отстаивать свои интересы, когда нужно заявлять о своих правах, и придется вложить усилия для того, чтобы получить свое место под Солнцем. И будет затронут этими аспектами ваш сектор финансов, поэтому, скорее всего, в конце месяца вам нужно будет отстаивать свои финансовые позиции. 25-28 числа Меркурий и Солнце будут в хорошем аспекте к Урану. Опять-таки затронут ваш сектор финансов. Это может принести быстрое решение ситуации финансовой. Это может принести неожиданные новости, связанные с вашим заработком, с финансами. В целом в конце месяца старайтесь... Отстранить эмоции от решения финансовых вопросов. И в таком случае все будет хорошо. 30 числа будет полнолуние в раке, в вашем восьмом доме. И в день полнолуния Венера будет соединяться с южным узлом в вашем знаке и будет делать квадратуру к Нептуну в вашем секторе семьи и недвижимости. И это полнолуние, во-первых, очень эмоциональное оно также затрагивает ваш восьмой сектор, который отвечает за преобразование, за перемены и за семейный бюджет также, за финансовую поддержку. Но в то же время Венера в квадратуре к Нептуну говорит о эмоциях разочарования, которые могут быть связаны с тем, что ваши ожидания не оправдались, особенно по отношению к какому-то члену вашей семьи. Старайтесь все таки в этот период больше обращать внимание на позитив, на положительные стороны ситуации. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Спасибо большое за то, что смотрели меня в 2020 году. И до встречи в новом 2021. Будем с вами на связи. Пока-пока!